Ас-саламу алейкум. У нас футбол. Делим поле. Первый пошел. Второй тоже пошел к левым воротам. Третий что стоим? Давай бегом на левую сторону. Четвертый на правую сторону. Пятый тоже пошел направо. Итак, здесь у нас уже скамейка запасных. Идет подготовка шестого игрока. Жесткая тренерская настройка. Здесь разминается еще один запасной игрок. Итак, сбрасывание. Игра началась довольно активно. Несмотря ни на что, вратарь держит свою позицию. Все протекает в довольно жесткой обстановке. Толчки, удары и тут разборка между двумя игроками. Она перерастает в массовую драку. Идет жесткая разборка между двумя капитанами. В этом углу разбираются между собой вратари. Продолжение смотрите на Матч ТВ в 17.00.